Эй, hey, Соник! Уже видел новый трейлер? Да, да. Уже каждый посмотрел, включая их мамаш. Я выгляжу и играю так потрясающе. Некоторые люди смотрят на меня сейчас как на секс символ. О, пожалуйста. Это все благодаря актеру, озвучке и компьютерной графики. Это единственное, что спасает твою банановую морду. И ты видел, как я тебя сокрушил! БАМ! Прямо по лицу! Со всей силы! Это лишь часть из всего фильма. Тебя потом на место поставят. И вообще, я герой этого. Эй, Соник! Разве похоже, что мне нужна твоя сила? А я там, милаха. И спасибо за просмотр, ссылка на оригинал в описании под видео.